Благодарю за то, что все вокруг поспела, И жатвый день нам дарит множество плодов. Нас благодать Твоя великая согрела. Вокруг царит Твоя любовь. Благословил нас Вокруг благоухает И растет Наш мир заполненный Красивыми местами Рука Творца Нам жизнь дает Благодарю За все, что есть На этом свете За солнце в свет и за прохладный дождь, что каждый миг благословляешь на планете, и в небесах с плодами жизни ждешь. Благодарю за хлеб насущный в нашем доме, за небо мирное над нашей головой. Твоей рукой мы готовы быть ведомы Твою обитель жизни неземной. Благодарю. Все, что есть на этом свете, за солнце свет и за прохладный дождь, что каждый миг благословляешь на планете, и в небесах с плодами жизни ждешь.